Всем привет! Вы на канале НБ Fitness. и с вами я, Босс Наталья. Сегодня у нас жиросжигающая тренировка в лесу на свежем воздухе. Прорабатываем мышцы ног. Не оставим ноги вместе. Живут ягодицы в себя, ноги напряжены на два счета. Глубокий присед вниз, на два, подъем вверх. На два, вниз, на два, вверх. На два, вниз, на два, вверх, на два. Вниз, хорошо, еще четыре раза. Восемь на каждый. Вдох. Выдох. Две пружины внизу и остаемся. Раз, два. Ногу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Тридцать семь. Подъем. Снова две пружины. Раз. Два. Правая. Левая. Вместе. Собрали. Пружина. Подъем. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, подъем. Размяри ноги в одну, в другую сторону. Взяли вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, вытягиваемся, выдох. Размяри ноги и все делаем с левой. Стопы вместе, живот ягодится в себя. На два счета вниз, на два, вверх. Восемь на каждый. Две пружины. Раз, два, левая, правая, левая, правая, пружина, подъем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ноги в одну, в другую сторону. Делаем вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Следующее упражнение. Ноги ставим на ширине плеч. Руки за головой. На прямых ногах. С прямой спиной. Живот подтянут. Делаем наклон. Вниз. Присед. Наклон. Подъем. Наклон. Присед. Наклон. Подъем. Наклон, присед, наклон, подъем, наклон, присед, наклон, продолжаем. в одну, в другую сторону. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размяри ноги. В одну, в другую сторону. И еще один подход. Ноги на ширине плеч. Руки за головой. Живот подтянут Спина прямая. И снова наклон. Размяри ноги в одну в другую сторону. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. Снова сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох. Расслабились, размяли ноги. и Сначала делаем с правой, потом повторяем с левой. Ставим ноги на ширине плеч. Хорошо, делаем присед вниз, подъем, реверанс. Касаемся руками пол и снова подъем. Хорошо, поехали. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Еще так же. То же самое выполняем пружиной, не поднимаясь. Раз, два, три, четыре. Подъем. Размяри ноги в одну, в другую сторону. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. Снова вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. Размяри ноги в одну, в другую сторону. Хорошо. И все делаем с левой ноги. Еще четыре. И прожинах. Объем. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. Да? Делаем выпад правой ногой вперед. Раз. Приставили ногу. Два. В сторону три. представили четыре. Выпад назад. Пять. Две на ног. Шесть. Семь. Приставили ногу. Восемь. Хорошо. Пять повторов на правую и пять повторов на левую. Итак, начинаем правой ногой. мышцы ног, сделали вдох, потянулись вверх. Выдох. Снова вдох. Выдох. Размери ноги. И все. Слева. Размяли ноги в одну-другую сторону. Сделали вдох, потянулись вверх. Выдох. Снова вдох, потянулись вверх. Выдох. Размяли ноги в одну-другую сторону. Снова вдох. Вытягиваемся. Выдох. Размяли ноги. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Вытягиваемся вверх. На выдох. Руки за спиной, пятки в сторону, наклон вниз, руки вперед, локтями к полу, правой ноге прямой спиной к прямой ноге, в животом груди при плотнее прижимаемся к бедру. Вторая. И по центру. Поднимаемся вверх. Делаем вдох. Разворачиваемся в сторону. Руки за спиной. Присед наклон. Стоим раз, стоим два, три, четыре. Стопа на себя, четыре. Три, два. Захватываем стопу, тянем на себя, наклон вниз. Поглубже еще. Хорошо, поднимаемся. Согнули ногу. Пятку с ягодицей соединяем. живот в себя. Колено назад. Четыре. Три. Два. Один. Разворот в другую сторону. Сделали вдох. На выдох. Руки за спиной. Наклон. Раз. Два. Три. Четыре. Прямой спиной поглубже. Четыре. Три. Стопа на себя. Два. Один. Захватываем. Стопу. Тянем на себя. Наклон вниз. Поглубже. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Подъем. Переносим вес тела вперед, согнули ногу, пятку с ягодицей, колено назад, стоим 4, 3, подальше 2, один. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились, и еще раз, вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились. На сегодня занятие окончено, всем спасибо, что были со мной, ставим лайки, подписываемся на мой канал, всем пока!